Читай, дни Не недели, так мы уйдем в масленицу Так кажется, накостретает прошлое Танцы кружатся слайдами, лишь черта Разграничит навязчивый ссальный треск углей И глаза зарево шарит дырявых карманах Оправдывай, что от Венеры до Марса пустяк Лишь, видимо, делит Земля вернуть бы назад сделать шаг а дальше что будет пусть так мрак накрывает одеялом я не виден зором слабых срам ноготы моих стараний дарит старость там на неведанных полях и я останусь когда сотни 900 пятьсот, 1500 увижу с папой стеклянный человечек мир перевернега не стоя на руках но будет лучше на землю в головах сунул сплошная дольчевита и повелитель мог все жену, настягивает сети быта не считай Дни не недели, так мы уйдем в масленицу, так кажется, на костре тает прошлое. Танцы кружатся слайдами, лишь черта, разграничит на сальная сальне. Трезку и безглазая Зарево шарит дыря в карманах. Оправдывать, что не считает не. Кажется, на прошлое Танцы кружатся слайдами Лишь черта Разграничит навязчивость Сальные треск углей И безглазая зарела Шарит дырявых карманах Оправдывает, что